Спасибо, уважаемые коллеги, очень рад всех видеть и очень благодарен организаторам конференции за приглашение. Замечательная конференция, очень важная, очень много интересных докладов, молодежь есть, присутствует. Это очень важно для нашей математики, тем более в наше смутное вирусное время. Спасибо, начнем. Доклад называется «Эволюционные силовые бильярды». Он основан на совместных работах моих и Ведюшкиной Виктории. Ну, хочу сразу привлечь внимание к Ведишкиной, Замечательный математик молодой, защитила докторскую диссертацию в 29 лет. Является автором очень важных работ по теории бильярда. Вот, об этом я вкратце скажу сегодня. В частности, работы высоко оценены, получила премию правительства Москвы в области математики, является лауреатом золотой медали для молодых математиков нашей Академии РАН. Ну а теперь перейдем к сути дела. Доклад посвящен бильярдам и реализации с их помощью важных систем физики, геометрии, топологии и механики. Ну, сначала напомню в нескольких словах, что нам нужно будет вспомнить о бильярдах. Для нас в сегодняшнем докладе бильярды – это системы, которые живут на гладких многообразиях. Ну, Конечно, есть многомерные бильярды, но сегодня рассматриваем двумерные бильярды. Двумерное многообразие гладкое, на нем область, ограниченная кусочно гладкой траекторией, кусочно гладкая граница. Внутри области, пусть она компактна для простоты, движется бильярдный шар, материальная точка. Внутри области движение происходит по геодезическим, ну а когда шар ударяется о границу, он отражается по закону Ферма. Угол падения равен углу отражения. У нас сегодня будут локально плоские бильярды, то есть те, которые являются листами, фрагментами двумерной эфридовой плоскости, Тогда движение по каждому регулярному листу бильярда – это движение по отрезкам прямых. Эта система, двумерный бильярд, живет на четырехмерном многообразии. То есть это фазовая пространство системы. На самом деле две координаты надо задать чтобы фиксировать положение материальной точки бильярдного шара на бильярдном столе. Два числа, две координаты. Ну еще два числа, две координаты задают направление вектора скорости. И то получается четыре параметра. Поэтому динамика шара на двумерном бильярде живет на четырехмерном симплектическом фазовом многообразии. Однако считается, что в классическом бильярде скорость имеет постоянную величину модуль скорости единица модуль скорости единица но поэтому на самом деле система живет на трехмерном многообразии поскольку тогда из фазового пространства вырезается трехмерный уровень когда скорость равна по модулю константе называется изоэнергетическим многообразием модуль скорости обычно считается энергией бильярдного шара но что такое бильярды Интегрируемые. Если область имеет произвольную форму, то тогда бильярд, запущенный в этой области, обычно ведет себя хаотично. Его траектории заполняют в пределе всю область хаотичным образом, такой хаос, энтропийное поведение системы. Однако для приложений важны бильярды, у которых есть кроме Модуля скорости, еще один закон сохранения, то есть симметрии, которым удовлетворяет движение бильярдного шара на области. Такой дополнительный интеграл, то есть дополнительный закон сохранения, бывает. Его нахождение это обычно нетривиальная задача. Но эти случаи очень важны для приложения топологии, физики, механики, геометрии. Если такой дополнительный интеграл найден, то будем говорить, что бильярд интегрируем. В этом случае, по замечательной теории Льювиля, движение происходит по интегральным траекториям, которые в подходящих координатах являются условно-периодическими траекториями. Они выпрямляются локально. Ну и замыкание этих решений условно-периодических дают... Двумерные торы, которые живут в тех Трехмер... да. Ну, я сейчас зарплата просила тебя остановиться, там у них не слышно Можно еще отправлю. Меня слышишь или нет? Ну ты просто подожди. У тебя-то ничего не произошло. Меня слышно или нет? Сейчас я позвоню лезенку, спрашиваю. У меня есть его телефон. Меня слышно или нет? Алло. Меня слышно? Да, вас слышно. Uh... А нас? Да, слышно. Начало моего доклада было слышно или нет? <г tailor> все, теперь все хорошо. Пожалуйста, последние минуты три надо повторить уже. Начало вашего доклада мы слышали. Начало было хорошо, а... Uh... Сейчас тоже все хорошо и можно... Uh... Хорошо, тогда я повторю. Определение интегрируемости. А, это было слышно. Наличие интегралов, да? Да. Хорошо. Сейчас все нормально, слайды видны, и меня слышно. Да, слайды видны, и вас слышно. Все, спасибо большое. У меня буквально в паре слов чуть-чуть назад несколько предложений, напомню. Значит, мы рассматриваем... В нашей теории, и вообще это очень важный область современная, когда бильярд имеет дополнительный интеграл, называется интегрируемый. У него есть еще один закон сохранения. <coughs> в этом случае происходит следующая картина в силу замечательной знаменитой теоремы Льюи Интегрируемый бильярд имеет очень просто устроенные интегральные траектории решения. Они в подходящих координатах выпрямляются, и движение происходит по условно-периодическим траекториям, замыкание которых есть двумерные торы, очень простые двумерные поверхности, лежащие в изоэнергетическом многообразии. В этом смысле интервьюбиляр – это очень важный класс систем. Ну, и эти торы называются торами лювиля в топологии, в геометрии, а возникающее слоение трехмерного изоэнергетического многообразия на уровне второго интеграла называется слоением Лювилья. Ну и, следовательно, мы можем сравнивать разные системы, интегрируемые. И системы называются Лювилью эквивалентными, если существует диффеморфизм, переводящий... Одно из энергетического многообразия в другое. И переводящее слоение лиу до То есть с точки зрения замыкания решений, эти системы одинаковы. лиу и системы имеют одинаковые замыкания интегральных траекторий, условно-периодически, в этом смысле они неразличимы. Вот такие бильярды мы будем рассматривать сегодня. И важный класс бильярдов которые сейчас я напомню, это бильярды, которые живут на двумерных листах, ограниченных дугами софокусных квадрик на плоскости. По теореме Акоби-Шаля такие бильярды интегрируемы, у них есть закон сохранения второй. Поэтому то, что сегодня будет рассказываться, это бильярды, которые склеены из двумерных листов, и склейки происходят по границам, по корешкам, по ребрам, которые являются дугами софокусных квадратов. Ну, теперь перейдем, собственно, к сути доклада. Ну, в последнее время были обнаружены бильярды, которые любили в эквивалентные разным важным интегрируемым системам с двумя степенями свободы на трехмерных изоэмеретических поверхностях. Но, как я уже сказал, любили эквивалентные системы имеют одинаковые замыкания интегральных траекторий общее положение. Ну, то есть подходящим диффеоморфизмом почти все замыкания решений совмещаются для почти всех начальных данных. А такие системы важны для приложений. Будем рассматривать также класс бильярда, который был введен Викторией Ведюшкиной. Это бильярдные книжки. Я уже, собственно, о них сказал. Это бильярды, которые получаются с локально-плоских листов, ограниченных дугами софокусных квадрик, то есть эллипсов и гипербол. По корешкам, по ребрам, по границам этих листов получается такой двумерный комплекс. Он называется бильярдной книжкой для краткости. В предыдущем рассказе значение энергии, то есть модуль скорости бильярдного шара, было фиксировано равно единице. В обычных бильярдах классических изменение энергии, изменение скорости по модулю, топологию бильярда не меняет. То есть меняем масштаб. Скорость увеличивается, но топология системы при этом не меняется. Вот посмотрим на условную картинку, что мы будем сегодня обсуждать оказывается важная теорема итог новых исследований что с помощью бильярдов можно реализовывать моделировать многие важные системы физики механики геометрии но до этого система скажем, физическая моделировалась бильярдом только для какого-то одного уровня энергии но на самом деле Реальные системы из физики обладают переменной энергией. Энергия – это параметр. Вот на этом рисунке ось координат – это ось энергии. Энергия системы растет. Вот пусть какая-то система задана реальная, физическая или механическая, или стопология. Энергия системы растет, например, динамика твердого тела. Значения энергии разбиваются на два класса. Регулярные значения – это почти все значения энергии. И сингулярные значения, которые отмечены здесь на рисунке, точками H1, H2 и так далее. Для регулярных интервалов энергии соответствующая поверхность, изоэнергетическая, является многообразием Вот они тут нарисованы условно в виде поверхностей двумерных. На интервале от 0 до H1 одно многообразие, Q1 трехмерное, потом другое многообразие, на втором интервале регулярное значение Q2 и так далее, вплоть до там, QN. Ну а между ними расположены сингулярные значения энергии, которым отвечает сингулярное трехмерное многообразие в фазовом пространстве. По энергии топология многообразия меняется внутри регулярное значение она меняется путем дифеморфизма, а переходя через сингулярное значение – скачком, и возникает новая топология. Возникает вопрос, можно ли реализовать эту систему целиком, сразу на всем четырехмерном фазовом пространстве, а не по отдельности, как было раньше, на отдельных регулярных зонах энергии. Оказывается, можно. Вот к этому сейчас мы и перейдем. Итак, неоднократно возникал вопрос можно ли обнаружить новый класс бильярдов, реализующий гоминтоновую систему не, не по частям, а сразу на всем фазовом четырехмерном многообразии М4, то есть на всех последовательных изоэнергетических трехмерных поверхностях. Вот автором был такой новый класс обнаружен. Он был назван силовыми бильярдами или эволюционными. Здесь, вот что интересно, с изменением скорости шара то есть силы удара шара о стенку, границу бильярда, может меняться как топология бильярдного стола, так и закон отражения шара на границе. Бильярды состояния силового бильярда зависит от параметра энергии и меняется внутри фиксированного носителя бильярда. Теперь вкратце сформулирую, что мы получили два результата основных. Первый результат наш. Оказывается, силовые интегрируемые бильярды реализуют, сказано выше смысла смысле, эквивалентности. Некоторые важные и хорошо известные гаментоновые системы целиком, то есть сразу на всем фазовом многообразии М4, ну, за исключением, конечно, возможно, сингулярных слоев. Иными словами, сразу на всех регулярных изоэнергетических трехмерных поверхностях с ростом энергии материальной точки, бильярдный стол довольно просто меняет свою топологию, он меняется, причем могут при этом меняться законы отражения преломнения на ребрах бильярда. Но при этом шаг за шагом меняются трехмерные уровни постоянной энергии деформирующегося бильярда. В результате такой меняющийся бильярд, то есть перемены топологии, вещи от энергии шара, шаг за шагом реализует интересующую нас гамильтоновую систему из геометрии, топологии, математической физики на всех уровнях энергии. Но в качестве ярких примеров мы целиком реализовали знаменитые системы из динамики твердого тела в случае Эйлера и Лагранжа, а также на подходящем интервале значения энергии еще систему горячего Чаплыгина-Сретенского, также хорошо известную в динамике тяжелого твердого тела. Но правда, в этом последнем случае пока это не полная реализация, то есть не для всех значений энергии, только для некоторых значений. И второй наш результат анонсируем. При бильярдной реализации для случая Эллера Обнаруживаются в качестве скрытых параметров в этой системе софокусные квадрики, эллипсы и гиперболы. А в случае Лагранжа скрытые концентрические окружности, тоже софокусные квадрики. Оказывается, естественная деформация софокусных квадрик в окружности, возникающая, когда мы сливаем вместе фокус, тогда эллипс превращается в окружность. Вот такая деформация, естественно, превращает полный набор слоений лью и из случая Эйлера в полный набор слоений лью для случая Лагранжа. Ну, чем это замечательно? Вот чем напомним, что случай Эйлера интегрируем при помощи квадратичного интеграла. Он довольно сложный. А случай Лагранжа с помощью линейного интеграла тоже нетривиальная динамика, но тем не менее Отличное от случая Эйлера весьма. Вот такое превращение квадратично интегрируемой системы в линейно интегрируемую систему – это интересный факт. Такие системы мы назвали бильярдно-эквивалентными. Ну, это был анонс, два наших главных результата. Ну, а теперь чуть поподробнее расскажу о конструкции, чуть подробнее поговорим о силовых эволюционных то есть меняющихся в бильярдах. Вот Но определение. Носителем силового бильярда назовем конечные связанные двумерные локально-плоский, то есть локально-эвклидовый метрикой, клеточный комплекс. У него есть вершины, ребра и двумерные листы, гомеоморфные замкнутым односвязанным областям плоскости. Углы между ребрами, если не сходятся в вершине, равны, и пополам, 90 градусов. Листы склеены вдоль корешков. Такая книжка получается, как обычная книжка. Корешок, и у нее листы. Вот наглядный образ для такого бильярда. Его будем называть иногда бильярдными книжками. Такие бильярды. Ну и как было сказано, главная идея в том, что топология бильярда будет меняться с ростом энергии для каждого значения энергии это параметр для нас. В носителе силового бильярда возникает замкнутый подкомплекс X, зависящий от H, не обязательно связанный. Ну, его называем состоянием силового бильярда, отвечающим данному значению энергии H. Ну, с ростом энергии состояние увеличивается, то есть подкомплекс разрастается внутри носителя. Ну и Весь носитель получается как объединение всех состояний силового бильярда. То есть с ростом энергии состояние бильярда x от h поглощает все предыдущие состояния. Но это условие естественно, поскольку параметр h имеет смысл энергии. С увеличением энергии шара область бильярда увеличивается, то есть шар проникает в большую область в комплексе носителя. Что происходит на ребрах? Стенки ребра бильярда, бильярдного стола, которые раньше были непроницаемыми, то есть шар отражался от них, с ростом энергии могут стать проницаемыми. То есть шар может проходить через эти стенки. Ребрами, еще раз скажу, корешками стола бильярдного является дуге-софокусный квадрик. Таким образом, можно реализовать силовой бильярд демиумерным комплексом, на котором хорошо видна его топология, и, что особенно важно, видна динамика траектории шара. Чем важна реализация систем физики-механики с помощью бильярдов? Системы, скажем, Эйлера, Лагранжа довольно сложны. Наглядное изображение траектории. Анализ устойчивости очень нетривиален. А на бильярде все это хорошо видно, поскольку он двумерный, двумерный комплекс. И траектория – это попросту траектории шара, которые наглядно видны на двумерных областях. Ну, теперь давайте посмотрим, собственно, наш первый результат про реализацию знаменитого случая Эйлера из динамики твердого тела с помощью силовой бильярда. Вот показан силовой бильярд. Он, для наглядности, реализован на двумерном эллипсоиде, обычном трехмерном пространстве. И вот слева вверху начальное состояние силового бильярда. Четыре листа склеены попарно, такие две книжки бильярдные, два ребра, они расположены на эллипсе. Это... Картина состояния бульярда при начальном значении энергии. Энергия растет, а эти два листа, которые гомеоморфными диском, расширяются. некий момент склеиваются по границе. Вот показано, что происходит с ростом энергии. После этого эта граница с исчезает. Возникает кольцо на эллипсоиде ограниченные дубнисофокусные квадры. Затем с ростом энергии этот бильярд продолжает деформироваться. Вот таким образом. Граница стремится к... к прямой, на которой расположены фокусы эллипса. Граница кольца склеивается, возникает вот такая граница. Это эллипс на эллипсоиде. И в итоге состояние бильярда превратилось в полный эллипс. Вот такая эволюция силового бильярда внутри эллипса. Как выясняется, теория монаши, этот бильярд реализует нетривиальную систему случае Эйлера из динамики тяжелого твердого тела для всех значений энергии. С ростом энергии топология этого бильярда меняется, что хорошо видно на, этой, на, на иллюстрации. А это иллюстрация, которая показывает наш второй результат, реализацию с помощью силового бильярда в случае Лагранжа, тоже из динамики тяжелого твердого тела. Здесь носитель силового бильярда – это сфера. Начальное состояние бильярда следующее. Диск, вот он отмечен внизу, показан. И окружность, вот состояние силового бильярда. Затем энергия начинает расти в этом начальном состоянии, из-за энергетической это две трехмерные сферы. Потом энергия растет, бильярдный стол меняет свою топологию, а диск внизу начинает расширяться, а кровь превращается в кольцо. Энергия растет дальше, в некий момент диск, его граница склилась с границы кольца, получается диск большего размера на носителей бильярда, и затем верхняя граница тянется в и бильярд заполняет всю сферу. А в этот момент топология трехмерного многообразия энергетическое ⁇ это трехмерное проективное пространство. Поэтому мы проходим от двух сфер трехмерных через прямое произведение сферы на окружность к трехмерному проективному пространству. Вот эволюция бильярда, и это реализация знаменитого случая Лагранжа в динамике тяжелого твердого тела. Повторяю, в чем преимущество такой реализации? В том, что здесь наглядно видно движение траектории на двумерном бильярде, что в случае классического подхода для, скажем, случая Лагранжа на трехмерном многообразии смотреть очень непросто. Ну, закон отражения обсудим. С изменением энергии, когда бильярдный стол меняет всю топологию, конечно, будет меняться, вообще говоря, и закон отражения на ребрах. Ну, если для малого значения энергии, скажем, какая-то стенка, граница была непроницаема, то с ростом энергии она может стать проницаемой, шар может пройти через нее. Вот пример того, что происходит со стенкой бильярда с ростом энергии. Вот видно на этой иллюстрации бильярд, склеенные листы по корешку, такая книжка с тремя листами. При малых энергиях шар, ударившись о границу, отражается по закону Ферма, угол падения районного отражения. Ну а с ростом энергии шар может пробить эту стенку, вот красную перейти с одного листа на другой лист который приклеен к предыдущему листу вдоль данного корешка. То есть в данном случае одна из стенок бильярдного стола стала проницаемой, прозрачной, шар проник через эту стенку в следующие листы. Что происходит с состояниями бильярда, когда энергия растет? Могут листы склеиваться вдоль корешков, если раньше некоторые листы могли выходить на ребра, которые не взаимодействуют, то теперь с ростом энергии оказывается некоторые корешки могут склеиться, как это происходит, скажем, в случае Лагранжа, который я показывал перед этим. Тогда на новом корешке возникает новая перестановка. При этом в этом случае сегменты границы тоже могут меняться. Например, углы, которые были в вершинах Пипополам, Могут развернуться, стать равными двум пи. Примеры сейчас мы увидим. Вот иллюстрация, показывающая, что происходит с состояниями силового бильярда несколько листов, могут склеиться на общем корешке. Возникает такая книжка бильярдная, несколько листов приклеены к общему ребру. Ну, а ребро это, повторяю, дуга со квадрики. Также в силовом бильярде. Границы стола могут меняться около фокусных прямых. Вот слева показан силовой билет для малозначений энергии скорости шара. Потом скорость шара растет, энергия растет, граница номер два уплощается и в некий момент она ложится на фокальную прямую. И три сегмента границы один, два и три превратились в отрезок фокальной прямой от изменения бильярдного стола. Одно из изменений, которые разрешаются в силовом бильярде. Вот эти изменения, границы стола, опять же, видны на этой картинке. Напоминает эта картинка реализации с помощью бильярда случая Эйлера. Вот показаны границы, софокусные квадрики, двух несвязных компонент начального состояния бильярда. Потом эти две границы Склеить получилась э, новая граница, фрагмент фокальной прямой а потом э, две компоненты границы схлопываются на фокальную прямую. Но ну, Здесь реализация этой э, прямая лежит на, эллип, на эллипсе, на эллипсоиде. Получается эллипсоид. Итак, состояние бильярда с ростом энергии разрастается. В пределе заполняют весь носитель силового бильярда. И вот давайте посмотрим на условную схему еще раз, что же происходит с силовым бильярдом. Ось энергии показана внизу, энергия H. Отмечены сингулярные значения энергии для бильярда, условно назначенные 1, 2 и так далее, до повода M. Отмечены регулярные зоны энергии, в которых из энергетической многообразия трехмерные – это гладкие многообразие трехмерные, вот Q1, Q2 и так далее. А между ними расположены сингулярные значения, которые отвечают сингулярное трехмерное многообразие. В целом такой бильярд может реализовать, как было показано на примерах, системы физики-механики. теперь рассмотрим, это я пропущу для сокращения рассказа. Важная теорема, довольно нетривиальная, поскольку мы работаем с бильярдами, то здесь возникает вопрос, как устроены из энергетически трехмерные многообразия таких силовых бильярдов. Не очевидно, что на трехмерном многообразии, то есть когда модуль скорости шара равен единице, будет возникать структура трехмерного многообразия. Это теорема, теорема Величной харчевой Оказалось, что для интегрируемых бильярдных книжек регулярное изоенергетическое многообразия является действительно топологическим многообразием, даже гладкими. Углы можно сгладить, получается гладкая структура на таких многообразиях. Ну, комментарий такой неформальный по поводу общего понятия силового бильярда. Ну, сама идея эволюционного бильярда учитывает энергию материальной точки. Качественные изменения системы при изменении энергии частиц изучаются, например, в физике, квантовой механике. При увеличении энергии электроны, вращающиеся вокруг ядра атома, перескакивают с одного энергетического уровня на другой. Но тем самым накачка такая приводит к бифуркации системы. Нечто подобное обнаруживается и в математических бильярдах. Стенки бильярдных столов становятся чувствительными к силе удара материальной точки. В эволюционном бильярде стенки бильярда реагируют каждый по-своему на энергию точки, ударяющиеся стенку. При критических значениях энергии стенки меняют свои свойства и движение материальной точки изменяется в соответствии с новым законом отражения преломнения. Вот некая общая идея. А теперь давайте обсудим, как же устроены сингулярные трехмерные поверхности постоянной энергии. Происходит следующее. Значение сингулярное, оно справа-слева проксимируется регулярным значением. Если сингулярное значение обозначено через I, значение энергии, то левый бильярдный стол для I-ε epsilon это регулярное значение энергии. И... Для И плюс Эпсилум правый бильярдный стол тоже порождает регулярное значение энергии. Что происходит в середине, на сингулярном уровне? Вот рассмотрим два соседних регулярных трехмерных многообразия, справа и слева, которые прижимаются к сингулярной трехмерной поверхности, ближе и ближе хотят сесть, лечь на эту поверхность. Что происходит? Происходит следующее. Вот смотрите, я пропущу, сразу покажу на картинке, что происходит. Вот слева показаны листы силового бильярда для регулярного значения энергии и минус эпсиум, и сингулярное значение эпсиум мало. Вот есть корешок и бильярдный шар в данном случае, например, попал на корешок, его пробивает и переходит на... Показанный вот слева лист бильярда это картинка слева. А вот картинка справа для права регулярно значение энергии И плюс Э тоже бильярдный стол. Но здесь поведение шара может быть другим. Шар попал на корешок и попал, и пошел далее по-другому листу. Это картинка поведения системы справа. А в середине показан бильярд его состояние для значения энергии сингулярного, когда H равняется I. Что происходит? Вот мы, собственно, видим склеивание левого бильярдного стола с правым бильярдным столом, и в итоге шар, ударить по корешок, как бы раскалывается на два, делится пополам и движется. Одна его половинка движется по вот левому листу, который показан, а вторая. По правому листу шар как бы дробится, делится пополам, возникает как бы деление элементарной частицы. И потому на сингулярном уровне возникает движение, ветвящееся бильярд ветвица За специфика сингулярных значений бильярда. Справа и слева система корректно определена: движение шара однозначно задано, а на сингулярном уровне бильярд ветвица. Возникает итящееся движение. Шар действует пополам. Вот условная картинка. Слева движение шара на регулярном состоянии, справа движение на регулярном состоянии, а в центре шар, ударившись о ребро, делится пополам. Распад частицы над. Вот что происходит в реальных системах оказывается, когда значение энергии сингулярное. Теперь чуть подробнее про бильярды, у которых границы фокусные квадрики, мы не говорили. Это эллипсы и гиперболы. А теперь давайте я напомню случай Эйлера, чтобы было понятно, что же нам удалось реализовать с помощью бильярда. Конкретный пример. Это знаменитая система из динамики тяжелого твердого тела, она живет на шестимерной алгебре Ли, движение трехмерного плоского пространства, шесть координат s и r и t, и вот уравнение классическое уравнение Эйлера, описывающее движение системы, производные координат s и r, это так называемые скобки Пуассона, коммутаторы в алгебре Ли. Система нетривиальная, она, у нее квадратичная правая часть. Многообразие четырехмерное, на котором живет система, параметризовано, задано как уровень двух интегралов классических. Интеграл f1 геометрический, f2 – интеграл площадей. И шестимерное многообразие вырезается четырехмерный уровень. Это четырехмерное многообразие, фазовая система Эйлера. На нем живет случай Эйлера. Вот гамильтониан квадратичный этой системы Эйлера. А1, А2, А3 числа – это моменты инерции тяжелого твердого тела, закрепленного неподвижной точки. В данном случае эта система описывает движение твердого тело, закрепленного в неподвижной точке, в центре масс этого тела. И вот показана схема, как эта система устроена топологически. Вверх направлено значение энергии, уровня энергии, а по оси X направлено значение константы площадей, которая параметризует систему Эйлера. Ну и видно, что для разных значений константы площадей топология многообразия Q трехмерного различна и может меняться в данном случае многообразие трехмерные для разных значений энергии, это либо две трехмерные сферы, либо произведение... S1, S2, либо трехмерное проективное пространство. РПТФ. А внизу показаны состояния силового бильярда, о которых я говорил, который реализует эту систему на подходящих уровнях энергии, регулярных. Ну, я пропущу. И вот сразу перейдем к силовому бильярду. Это я уже показывал. Теперь покажу, как эти состояния силового бильярда связаны с топологией случая Эйлера. Значит, еще раз, вверх направлена ось H, этой энергия. Внизу направо направлено значение константы площадей. Пунктир это фиксированная константа площади, фиксированная четырехмерная образия, симпликтическая. Ну и при подъеме вверх меняется энергия. На ну слева показаны состояние силового бильярда, который реализует данную систему. Они нам уже знакомы. Система бильярд начинается с двух листов, две книжки, потом границы склеены, получается кольцо, потом границы кольца ложится на фокальную прямую, и получается... И псоид. А здесь же для наглядности показано, чем замечательна такая бильярдная реализация. А замечательно вот чем, вот красные и оранжевые траектории, это движение бильярдного шара на этом столе. Они устроены очень просто, наглядно, видно, как шар себя ведет при переходе с листа на лист, где и как он отражается. Все наглядно видно. Это важно, поскольку здесь мы видим реализацию моделирования очень нетривиальных траекторий, случая случае которые живут изначально на трехмерном многообразии. Трехмерное многообразие невозможно изобразить в трехмерном пространстве. Там динамика траектории весьма сложна. А с помощью бильярда мы наглядно видим, что происходит. Это моделирование позволяет понять, какие решения устойчивы, какие неустойчивы, как они меняются, как возникает бифуркация. Вот чем полезна такая бильярдная реализация. Это случай Эйлера. Ну вот, сформулирую теорему еще раз. Построенный выше эволюционный бильярд, носитель которого гаммеоморф эллипсоиду реализует смысл смысле эквивалентности, интегрируем случая Эйлером Эйлера сразу на всем фазовом симплектическом многообразии М4. То есть на всех регулярных изоэнергетических трехмерных поверхностях для всех регулярных значений обоих параметров G и h. Ну, замечание важное: отметим, что эволюция стенок бильярда происходит в классе фокусных квадрик, что обеспечивает интегрируемость системы в каждый момент ее эволюции. Ну, времени у меня осталось мало, поэтому я пропущу многое из нашего рассказа. И вкратце скажу по случаю Лагранжа, буквально несколько слов. Случай Лагранжа это второй знаменитый случай динамики твердого тела. Вот его записанный в тех же переменных S и R. Это волчок, это юла, твердое тело, ось симметрично закреплено в точке, лежащей на оси вращения. Это нам известный случай из детской игрушки. и вот покажу здесь состояние силового бильярда, который в случае Лагранжа реализует. Картинка с одной стороны более сложная, чем до случая Эйлера, с другой стороны проще. Только данный бильярд основан на окружностях. Поэтому в случае Лагранжа топология контролируется окружностями, а в случае Эйлера... Эллипс с и вторая наша теорема, которую я рассказал с самого начала, в том, что при естественной деформации со фокусной квадры, когда мы сливаем фокусы эллипса и получаем из эллипса окружность, оказывается переход деформации в случае Эйлера переход в случае Лагранжа. Абсолютно неочевидный факт. При классическом подходе его заметить было бы невозможно, а с помощью бильярда мы это обнаружили. Поэтому еще одна преимущество бильярда заключается в том, что можно устанавливать эквивалентности, бильярдные эквивалентности ранее систем, которые считаются ранее абсолютно различными. Ну, вот на этом я кончу. Спасибо за внимание. Спасибо. Я закончил. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Дичь, э, вопросы, пожалуйста. Вопросы, комментарии? Анатолий Тимофеевич, хотелось бы все-таки, помимо того короткого замечания, которое было в вашем докладе, увидеть какую-нибудь реализацию такую физическую, подобного сорта силовых бильярдов, если это возможно. Реализация для случая Эйлера была, собственно, показана. Он реализуется на обычном эллипсоиде, который живет в трехмерном пространстве. И на этом эллипсоиде меняются области, состояние бильярда. Смотрим на то, как эта область разрастается, и в конце концов заполняет весь эллипсоид. Это и есть такая наглядная, полная реализация адекватная этой системы на обычном эллипсоиде трехмерном пространстве. То есть мы с помощью такой модели повторяю, реализуем я имею в виду физическую реализацию, когда энергия частицы может увеличиваться, когда могут возникать такие топологические э, точки книжки, топологических, вот, топологические книжки, ну, топологические. Да, э, конечно, конечно. Вот там была картинка, где, э, вот, скажем, где было, сейчас покажу, где было показано значение энергии физических для случая Эйлера. Э, вот сейчас я покажу. Идем, под. Вот. А вот это значение константы площадей – это значение энергии. Это картинка из механики, из физики. И вот эти значения энергии, вот они показаны, это значения критические. Они известны, они вычислены, конкретные величины. И вот они же реализуются на, на бильярды слева. Поэтому движение твердого тела – это движение тела, закрепленного в центре масс. Вот, собственно, справа физика, а слева топология. Топология помогает понять, что происходит с физикой для значений энергии регулярной, сингулярной, критической. Вот, собственно, суть этой реализации. Спасибо. Еще вопросы? Да. У нас есть члены нашего заседания, которые присутствуют онлайн. Может, у них есть... Вопросы или комментарии? Ну и поскольку таких вопросов нет, давайте поблагодарим докладчика еще раз. Спасибо. Так. И наш главный организатор Анатолий Тимофеевич, спасибо. Вам спасибо за приглашение. Очень рад был сделать доклад. Спасибо большое.